Я слышал, что без причины киты и дельфины выбрасываются на берег. Просто берут и выбрасываются. Думаю, они выбрасываются именно в такую погоду, когда жарко. Они-то думают, что придет, ударит молния, гром и молния. И тогда они ведь мясистые, объемные, гладкие. Поэтому, когда будет бить молния, они лежат на берегу, и этот озеро или море, она без энергии, поэтому она становится минусом. Оттуда молнии и к ним будет поступать водород, водород, водород, а потом все это заряжается море, озеро там, где эти плывут киты, они сами заряжаются энергией, потом, потом у них будет энергия. Потом они начинают ох, вот со стороны леса притягивать себе эти анион гидрокарбоната. Так они очищают себя от свободных радикалов и от тяжелых металлов. А еще они лежат где масса и где плюс. Поэтому плюс и минус, они лежат, лежат и энергия проходит через них. И этот кровь превращается в стволовую клетку. Так они должны омолодиться. А сейчас в мире нигде нету этого изолятора молнии. А если есть, то от них метан-то вышел. А мы живем в Якутии, там, где глобальное потепление еще продолжается, но все же есть вечная мерзлота. Поэтому под нею сохранился этот каменный уголь с этим с метаном. А метан создает давление, давление, изолятор. Таким образом, я нахожусь там, где есть изолятор молнии. Вот, жду, пока эта гроза подойдет сюда. Молния. Я слышу только гром. Гром идет. Гром, гром, гром, гром. Она увеличивается, но очень медленно идет.